привет некоторые в азербайджане говорят вот поставили кпп на границе в лачинском коридоре нам это выгодно несмотря на то что владимир путин пытается через данный кпп пробить свои личные интересы и вот нам это выгодно а давайте постараемся разобраться кому это выгодно поставили кпп кпп которое начинает блокировать какие-то поставки. Ведутся тайные переговоры с Армением, при которых Армения начинает обращаться к Российской Федерации, чтобы Россия выполняла свои обязательства в соответствии договора от 9 на 10 число, что оно устанавливает именно российское КПП на коридоре, на Лачинском коридоре, для того, чтобы вести поставки товаров, продуктов и всего остального в Карабах. Так это указано, в договоре от 9 на 10 ноября 2020 года. Россия говорит, мы не можем повлиять на Азербайджан. Это территория Азербайджана, существуют проблемы. Вы тоже, как бы, зачем нам нужно вступать в конфликт с Азербайджаном, если вы не остаиваете наши интересы. Армения говорит, стоп. Хорошо. Мы готовы пойти на на интересы Российской Федерации, перестать вот эту риторику, что Владимира Путина нужно арестовать и все остальное. И вот что получается, что вот это КПП, это индикатор, индикатор, который, благодаря которому Владимир Путин может теперь через Лачинский коридор, через данный КПП контролировать свои интересы, связанные с Арменией. То есть, если вы ведете антироссийскую полемику и антироссийские интересы в Армении, то раз мы позволяем Азербайджану закрывать данный КПП. Если вы возвращаетесь в родную обитель и делаете так, как хочет Кремль, мы даем указание Азербайджану формально, то есть КПП останется, оно будет там находиться для того, чтобы маячить перед глазами и всегда напоминать интересы именно Российской Федерации. Но мы упраздним это КПП, то есть мы его закроем, формально оно будет находиться, но товары будут проходить, все будет то же самое. И вот э, теперь теперь некоторые азербайджанцы мне пишут, это в наших интересах. То есть что получается в интересах ваших, чтобы Армения быстрее вернулась в состав Российской Федерации, чтобы действовала в интересах Российской Федерации, но если Армения действует в интересах Российской Федерации, то Карабах не возвращается в состав Азербайджана. И вот азербайджанцы это не понимают, что в данном случае это не в ваших интересах, а... В это в интересах давления Российской Федерации на свои геополитические интересы именно на территории Армении. И азербайджанцы этого не понимают, что это манипуляция через Азербайджан, через Ильхам Алиева, для того, чтобы укрепить больше Российскую Федерацию на территории не только Карабаха, но еще и на территории Армении. Это политическое давление. Если бы Азербайджан бы кто-то скажет, вот не пошел бы, не поставил бы это КПП, то у Азербайджана было бы больше шансов в ближайшем будущем, наоборот, освободить весь Карабах. Чем больше Армения будет уходить в сторону Российской Федерации, то есть в сторону Европы, тем больше Армения будет вступать в форму конфликта с Российской Федерацией. Азербайджану геополитически было бы очень выгодно, чтобы Армения вошла в конфликт с Российской Федерацией. Чем больше Армения входит в конфликт с Российской Федерацией, тем больше у Азербайджана появляется шанс освободить свою территорию. Но Эльхамалиев не действует как игрок в шахматном порядке в интересах Азербайджана. Эльхамалиев действует в шахматном порядке, где он понимает, что азербайджанское огромное большинство людей не может думать на несколько ходов вперед. Оно думает так, как хочет Ильхам Алиев. И поэтому Эльхамалиев Алиев в вот этой форме популизма укрепляет, наоборот, интересы Российской Федерации в Карабахе. Я повторяюсь, если бы власти Азербайджана не пошли бы на то, чтобы оказывать сейчас давление на Армению через Карабах, то полемика антироссийская в Ереване больше бы усилилась. Чем больше усилилась бы полемика антироссийская в Ереване, при том не видя, что это как-то влияет на Карабах, тем больше это выгоднее Азербайджану тем больше Азербайджан в будущем, увидев, насколько усилится конфликт между Арменией и Азербайджаном, не будет ставить КПП, а полностью освободить свою территорию всего Карабаха. Нужно, наоборот, было создать базу возможностей для того, чтобы Армения вступила в конфликт с Российской Федерацией. Потому что через данный конфликт Азербайджан имеет большую вероятность того, чтобы Российская Федерация в данном регионе не, му, не, не манипулировала «я на вашей, я на их стороне, я на вашей, я на их стороне». И тогда бы Азербайджан бы остался бы с Арменией один как один игрок. Российская Федерация бы воспринимала бы Армению как фактического врага. Почему азербайджанцы этого не понимают? И они все считают, что это в наших интересах. Да не в ваших интересах сегодня ставить КПП в Лачинском коридоре. Не в ваших интересах подыгрывать Владимиру Путину и укреплять его позицию на территории Азербайджана. Не в ваших интересах, господа азербайджанцы, а в интересах России и Ильхама Алиева, который подписал... Союзный договор 23 февраля, накануне войны с Украиной, буквально за один день до начала войны с Украиной, чтобы доказать свою преданность Владимиру Путину, союзный договор, зная прекрасно, понимая прекрасно, что завтра начинается война с Украиной. И вот за один день до этого Эльхам Алиев подписывает договор, что на территории Азербайджана отстаиваются только интересы Российской Федерации. И то, что делает сейчас Эльхам Алиев по отношению к Владимиру Путину, и по отношению к событиям, которые он выполняет свои обязательства не перед азербайджанским народом, а именно отстаивает именно те самые подписанные союз с Владимиром Путиным и интересы Российской Федерации. Когда вы это поймете, господа азербайджанцы, что не все белое, то, что вам показывают белым. Иногда нужно включать мозги, если они у вас, конечно, иногда бывают. Я оскорбляю некоторых, да мне плевать, потому что я вижу типичную деградацию, при котором азербайджанское общество не в состоянии грамотно мыслить. Господа, вы пишите мне в чате такую чушь э, в огромном большинстве. Есть те, которые понимают. Пожалуйста, начните думать. Я люблю вас. Начните думать правильно, глобально о ваших национальных интересах. Еще раз повторяю, не все то белое, не все то золото, что блестит. С любовью из Израиля. Роман Ципин.